Современная притча, звонок от Бога. Однажды в субботу, перед тем как идти домой, пастор решил позвонить своей жене. Было уже почти десять вечера, но жена не брала трубку. Долго ждал пастор, но жена так и не подошла к телефону. Через некоторое время он снова набрал домашний номер, и жена сразу же ответила. Пастор спросил почему жена так долго не поднимала трубку, когда он звонил первый раз, но она ответила, что никакого звонка раньше не было. Этот случай был бы забыт, если бы в понедельник в церкви в кабинете пастора не раздался телефонный звонок. Звонивший мужчина говорил о каком-то звонке с этого номера в субботу вечером. Пастор долго не мог понять, о чем идет речь. Тогда мужчина сказал, Телефон звонил и звонил, а я не отвечал. Пастор, вспомнив о случившемся с ним казусе, извинился за то, что побеспокоил этого человека, объяснив, что хотел позвонить домой, но, видимо, набрал неверный номер. Тогда звонивший сказал. Разрешите мне рассказать, что тогда произошло. Видите ли, в субботу вечером я собрался покончить с жизнью. И перед тем, как совершить намеченное, я обратился к Богу, сказав, что если Он есть, если Он слышит меня и если Он не хочет, чтобы я это сделал, то пусть подаст мне знак. И как раз в этот момент у меня зазвонил телефон. Я подошел к аппарату и увидел на табло надпись, «Господь Всемогущий». Я смотрел на звонящий телефон и не смел поднять трубку. Церковь, в которой служил пастор, называлась «Обитель Господа Всемогущего»